Исламик mm уделяет. -hmm. Беречь тенденции, стергать, что разочаровываем. Что каждый министер приедет на отнам, что будет брифинг, что бюджет. Джалпа Герешлерден, Алтамаш Миллиард, Усчес, Карто, Битюн Алти, Миллионсон, Уатхаралде, Сегис, Миллиард, Усчес, Карто, Усчес, сом Хаджилланде. Гереша Войнча, Джирмейкинчи, Январь, март Республика, Джалпа Герешлерден, Великий Легент, План Войнча, Алтамаш Миллиард, Усчес, Сегис, миллион из учёдов алтым миллиард тысяч сто восемьсот миллион семь План был план пайзга план номиналду бес миллиард четыреста семьдесят восемь бүтун четырьмиллион сом откаралдэ. пайзга, где миллиард четырест миллион сом Республикалы в бюджетке Миллиард, Сегес Чис, он будет План Боинча, Бес Чус, Сегес, от Харлагана. И мы, я сделал мало билет. чего я чего я был угований? Чуваш, чего я был угований? Чуваш, чего я был угований? миллиард, Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые коллеги. Разрешите вкратце дать вам информацию об исполнении бюджета расходной и доходной части за первый квартал текущего года. Если значит, я сейчас дам краткую информацию, мои коллеги налоговой и таможенной службы дадут более детальную информацию, если у вас есть, а также мои коллеги, начальники управления Министерства финансов, мы постараемся ответить на те вопросы, которые у вас есть. Прежде всего, по, значит, по расходной части хотелось более детально остановиться. Значит, общий объем расходов из, республика... из республиканского бюджета за первый квартал текущего года составил 68 миллиардов 349,8 миллионов сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы республиканского бюджета увеличились на 19 миллиардов 262,4 миллиона сомов все поступившие заявки от бюджетных учреждений по социально значимым статьям расходов были удовлетворены в полном объеме, в том числе по статьям заработная плата, отчисления в соцфонд, медикаменты, питание, пособие, стипендии и обслуживание государственного долга. Расходы на оплату труда за январь-март месяца 23 года составили 27 миллиардов 355,1 миллионов сомов, что увеличение составило 11 миллиардов 48,7 миллионов сомов что на 67,8% выше, нежели э, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост связан с совершенствованием условий оплаты труда государственных гражданских служащих и коммунальных служащих, а также других категорий работников в бюджетной сфере в 2022 году. Вы это знаете, чтобы мне потом детально не останавливаться на этих вопросах. По итогам первого квартала текущего года трансферты по фонду обязательного медицинского страхования составили 5 миллиардов 150 миллионов сомов, трансферты социальному фонду составили 10 миллиардов 339,2 миллиона сомов, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 1 млрд 344,7 млн сомов и 3 млрд 636,6 млн сомов соответственно. В первом квартале 2023 года расходы бюджетов на пособие социального обеспечения, социальной помощи населению составили 4 млрд 618,2 млн сомов. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 1 млрд 44,3 млн сомов. Увеличение расходов связано с повышением размера пособий с 1 июня 2022 года согласно указу президента от 14 мая 2022 года под номером 153. В рамках капитализации акционерных обществ с государственной долей участий в январе-марте месяце текущего года были выделены средства в сумме 7 миллиардов 153,5 миллиона сомов. Что больше по сравнению с паналогичным периодом на 4,7 миллиардов сомов. Надо детально остановиться на вопросе. Это обеспечение фермер, фермеров <coughs> льготными кредитами в рамках проекта кредитования агропромышленного комплекса. В первом квартале текущего года выделены финансовые средства в размере трех миллиардов сомов, из них акционерное общество. Это Айлбанк полтора миллиарда сомов и РСК Банк также полтора миллиарда сомов. Также хотелось остановиться на финансировании деятельности государственной ипотечной компании. Значит, было выделено всего за первый квартал 1 миллиард миллиарда сомов, что, то есть, как вы знаете, большую. Внимание уделяется этому направлению и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выполнение составило 343,3 миллиарда процентов. Кроме того, выделены средства на увеличение уставного капитала Государственный банк развития, а также фонд развития предпринимательства в сумме 1,5 миллиарда сомов и 400 миллиарда сомов соответственно. Я могу сейчас перечислять более все детальные все расходы, но давайте, может, остановимся на лучших вопросах, которые у вас есть. Сейчас я хотел бы предоставить слово своим коллегам, представителям налоговой службы и таможенной службы, чтобы они также дали вам краткую информацию об исполнении бюджетов, об исполнении планов за первый квартал текущего года. Спасибо. Может поменяемся местами? Ничего, а то микрофонами, может быть, может быть, ребятам легче сюда сесть. Можно начинать, да? Саламасы, старвы, ромату, массалы, малымат, Салма Старое, Малмат Хараджат Тарнадо Кульдору. Как в 5-й берг Урсат Январь ⁇ Бешпитун, прогноз ал прогноз Одном сорок восемь миллиард сом ажчать миллион сома ажчая каричетты счёрулил. В этот день миллион Фюральная Айна э, Баджерзматна, Миллиард, Сом, Баджет Олем, Дэг, Алта Петунондан, Беш Миллиард, Сом, Орчанда, Чжурип, Тотсон, Терт Миллиард, Сом, 1 миллиард сого ашча акча каражаттар темп просто деп коюш өсү темпы 136 пайзды түздү март айналысо бажыгызматына жетипүт ондон 6 миллиард сом акча каражаттарын түшүрүү планы тапшыма юлган бажыгызматы таравынан 8 ондон миллиард сом акча каражаттар 605 миллионов 568 200 миллионов сонгов, 200 миллионов сонгов, Прогноз ⁇ 19 миллиард, 19 ,7 миллиард дорогу, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, миллиард, ондон миллиард, миллиард, 1 105 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, к контрабанда хорошо квартал квартал факт. факт бюджетine 88 bütün 2 milyon son bacakın доброе утро уважаемые представители средств массовой информации Выполнению плана прогноза поступления таможенных платежей за первый квартал текущего года. За январь 2023 года прогноз поступления таможенных платежей установлен в сумме 5,7 миллиардов сомов. Фактическое поступление таможенных платежей за январь 2023 года составило 6,1 миллиарда сомов. Прогноз исполнен на 150. Целых сто пять целых или на триста тридцать миллион сом больше. В сравнении с январем 2022 года поступление увеличилось на 1 миллиард сто тридцать миллионов сомов. Или темпы роста составили 122%. процента. За февраль месяц 2023 года прогноз поступления таможенных платежей установлен в сумме шесть целых миллиарда сомов. Фактическое поступление таможенных платежей. Государственная таможенная служба обеспечила в размере 6 миллиардов 500 миллионов сомов. Прогноз исполняется на 101,5%, что в денежном выражении на 94 миллиона сомов больше. В сравнении с февралем 2022 года поступление увеличилось на 1 миллиард 746 миллионов сомов. Темпы роста составили 136,8%. За март месяц 2023 года поступление таможенных платежей установлено, э, э, план прогноз установлен на в размере 7,6 миллиардов сомов. Фактическое поступление таможенных платежей составило 8,1 миллиардов сомов. Прогноз исполнен на 175 процентов или на 568 миллионов сомов больше. В сравнении с 2022 годом, Мартом 2022 года увеличилось на 3 миллиарда шестьсот девять миллионов сомов, и темп просто составили 180%. За первый квартал, то есть за январь и март месяца 2023 года, государственной таможенной службой обеспечено поступление платежей на 20 и 7 миллиардов сомов. При установленном плане девятнадцать и миллиардов сомов, то есть на 1 миллиард сомов больше, что составляет сто пять. В сравнении с аналогичным периодом поступление увеличилось на 6 миллиардов сомов, 6 миллиардов 500 миллионов сомов и темпы роста составили 145%. процентов. Разрешите кратко представить информацию по поступлениям платежей и по фактам по борьбе с контрабандой за первый квартал. За первый квартал 2023 -го года подразделениями таможенной службы по борьбе с контрабаном выявлено 100 200 фактов правонарушений и преступлений. заведены Из них заведены 1123 дел о правонарушениях, по результатам рассмотренных которых, рассмотрения которых взыскано штрафных санкций на сумму 8,2 миллиона сомов, что составило 234,2% по сравнению с прошлым годом. Общая сумма таможенных платежей, уплаченных в рамках ДОП и профилактических мероприятий, составила сумму 72,2 миллиона сомов. В сравнении с 2022 годом это больше на 22 миллиона сомов. То есть плюс увеличение идет темп просто на 160%. Передано 77 уголовных дел по фактам таможенных преступлений, по которым возмещено ущерба на сумму 66,1 миллиона сомов. По сравнению с 2022 годом это больше на 36,6 миллиардов сомов или на 224%. На 68,5 миллионов сомов возросла итоговая сумма дополнительных поступлений в бюджет. Это составляет 154,1%. Если до первого квартала 2022 года сумма дополнительных поступлений составляла 78,1 миллионов сомов, то в отчетном периоде... Текущего года данный показатель составил 146,6 миллионов сом. Спасибо за внимание.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 был 6 миллиардом, что укаюдак. А начинде бюджетке 40 миллиардом хамсасколнде. Камстандру тогумдервоенчо, миллиардом Смарт-салон проект а на электронную коштовую машину Аста-Киргузюджена, контроль кассового машина Аста-Киргузюджена, Иштерде Джургуз-Комбис, пошел на Атайжасенда, без тебя, когда он аналитик, малому атар-топтолу, пошел именно Джана Андай, акнец из фирмы Ларан-Акталу, пошел на Букурсу, штур, джеалкше, малмату, миллиард, салк, миллиард, или миллиард сал, кодекс, Кичи жан орто бизнеске губтеген, жакиндик телгоштот луган, азай ставкалар, бекителде беш ноюшча, ставкалар ошо өзүн берет, ошондой эзинде бисойлююс, орто жан кичи бизнесн артнда, йири бизнеснда комискоден чагарб бардак биылка койлган курсоткуштордо аткараштеген, ой Урсуча да? Айтаймджи, Сурожовку и Толю. Уважаемые журналисты, по итогам первого квартала Налоговая служба обеспечила поступление налогов и страховых взносов в размере 54,5 миллиардов сомов. Доведенные плановые показатели были перевыполнены на 1,3 миллиарда сомов или по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году поступило на 8 миллиардов сомов больше. Данные показатели были достигнуты только в рамках работ по усилению администрирования налогов путем сравнивания данных с аналитических платформ, таких как ETN, ККН. Как вы знаете, в прошлом году мы плотно занимались внедрением этих систем. У нас уже на сегодня имеется возможность уже сравнивая эти данные, проверять именно те субъекты, которые уклоняются от налогообложения. Да? Такими методами, таким путем нам удалось достичь такие показатели по итогам первого квартала. На 2022 год плановые показатели установлены за налоговую службу в размере 250 миллиардов сумм, в том числе, по налогам это 196 миллиардов сомов, по страховым взносам 54 миллиарда сомов. Данные установленные показатели налоговой службы исполнят в полном объеме. Как вы знаете, недавно был принят пакет изменений в налоговый кодекс, где были предусмотрены послабления для малого и среднего бизнеса. Скажем так, установлены самые низкие ставки для в целях того, чтобы они вышли из тени. Таким образом, мы считаем за ними и также будут выходить из тени крупный бизнес путем внедрения тех компонентов и далее электронного товара транспортных, накладных, а также применение контрольно-кассовых машин на всех этапах. Мы думаем, исполним эти доведенные прогнозные показатели на 2023 год. Спасибо. С в года. Какие, каких отраслей, ну, как я выше уже отмечал, это у меня вопросы, вопросы компании. Доверенности 716 миллионов сомов было выделено на капитализацию двух банков. Это на обеспечение фермерских льгот, это РСК банк и банк по полтора миллиарда сомов. Государственный банк развития. А также в рамках энергетической безопасности в первом квартале были направлены дополнительно 791,7,1 миллиона сомов на значит, увеличение уставного капитал электрические станции, на строительство Камбаратак, ГЭС, Багасару. Также были средства направлены на капитальные вложения порядка 5, 5 миллиардов сомов, в том числе на дорожно-строительные, ремонтные и другие работы. Не поступления составили почти 11 миллиардов сомов. Это больше на 6 миллиардов. Нет, есть налоговое поступление и неналоговые поступления. Неналоговые поступления э, э, регулируются вопрос законом о неналоговых платежах. Сейчас я вам дам своему коллеге, чтобы он вам более детально сказал, по каким параметрам конкретно получилось такое увеличение. Алмаз Кучкуров, начальник управления доходом. Алмаз Миллиард товзу, взятный четверть миллиона вокруг. Джей Боллус, Джузал, Маштал, Узб, Мандумбеш, Пайзла. Болджирда, Без Джин, Без Материзеры резерв с пищеткой, аккумулировались эти баштагамбы, вышли ал-майянда болгон, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, болчуды. И анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, анкены, правоохранительный орган Дардан, Ишмерды Гельвиден, миллиард, образования, расходной части выведу финансирование говорить начальник управления начальник бюджетного управления я почему так даю чтобы во-первых чтобы мои коллеги учились говорить научились на будильник такой во-вторых мои коллеги более детально расскажу Сам мастер был, сам Раз, раз работает. Сам беру тармах мисалы Яким джермейкин сидел? На Биллинберю тармагна. Джалпоснан. Елио 8 миллиард битун. Ондон миллиард. Он берилен. Да. Яким джермейкин Алтмыш миллиард битун. Ондон Ондон 8 миллиард. Он Каралган. Було Джалпоснан. В общем говорю я э не изгиблюсь, э, Тармахта, Азран Чалусобул, Джана Лонс Коншпайт Кеткендей, Яким Джирма Яким Чазелы, Янге Каклер Гуйгун, Ашон Ухтан, Ашон Ухтан Дары, Билинберью Тармахта, Чахашал, Билинберью Уважаемые журналисты относительно вопроса расходов в сфере образования. Если мы сравним утвержденные показатели 2023 года и 2022 года, мы видим значительный рост. Например, в 2022 году на общий сектор образования было выделено 56,4 миллиарда сомов. На 2023 год у нас предусмотрено 65,3 миллиарда сомов. Как здесь видно, то есть есть значительный рост. Данный рост в основном связан с увеличением заработной платы, как отметил Иван в прошлом году значительно были повышены заработные платы в сфере, то есть социальном секторе, то есть здравоохранение, образование и культура, а также государственным, муниципальным служащим. Вот основной рост связан именно с заработной платой. учебных пособий, школьных учебников и так далее. А также очень огромное значение отдается на строительство, ремонт новых школ. Хотел отметить один факт о том, что поставлена задача проводить финансирование по статье ⁇ Капитальные вложения ⁇ на завершение строительства тех объектов, которые были начаты в прошлых годах и обеспечение его в полном, полном объеме. Поставлена задача до 1 сентября значительное, значительное количество школ завершить ремонт строительства и ввести его в действие с 1, 1 сентября текущего года, то есть ну, к новому учебному году. В этих целях предусматривается применение новых моделей финансирования, которые мы сейчас рассмотрены, и будем по ним идти. Это так называемый выпуск казначейских обязательств, при том, что казначейские обязательства будут применяться с учетом банковского сопровождения. Это новый механизм, который был разработан в финансов, и мы его сейчас вот, со второго квартала начнем его применять. И хочу еще раз повториться о том, что приоритетом для приоритетов, которые были поставлены руководством страны, это безусловное обеспечение вот, и большое, оказание большого внимания это вот образование, образование в социальной сферы. По, состоянию, по итогам первого квартала размер государственного долга, это внутренний и внешний долг, составил 5 миллиардов 598,9 миллионов долларов США. Из них 80,3% составляет государственный внешний долг. Это 4 миллиарда 494,4 миллиона долларов. И 19,7% составляет государственный внутренний долг, что составляет 1 миллиард, 104, 1 миллиард 104, 5 десятых миллионов долларов. За январь-март 2023 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга, то есть внутреннего и внешнего долга, фактически направлена сумма в размере 9 миллиардов 37 миллионов сомов. Это по погашению государственного внешнему долгу 6,1 миллиардов сомов, по погашению на внутреннего внутреннему долгу 2,3 миллиарда сомов. Каким образом этот вопрос погашается? Это за январь-март 2023 года от выпуска государственных ценных бумаг. Это государственные казначейские векселя и государственные казначейские обязательства. Республиканский бюджет фактически поступила сумма в размере 3,69 миллионов сомов. То есть там идет за счет размещения ККВ по своим периодам и идет размещение по государственной казначейской обязательствам тоже по своей схеме. В этом отношении я хотел подчеркнуть один вопрос о том, что... Сейчас большое внимание уделяется о том, чтобы значит, привлечь больше наших внутренних ресурсов, то есть наших продавать именно не заимствовать внешними долгами, а заимствовать внутренним долгом, и в этих целях на сегодняшний день подписано генеральное соглашение между крымской фондовой бирже. Если на сегодняшний день мы продаем наши ценные бумаги лишь через национальный банк, площадку национального банка, то вот с мая месяца мы это сейчас пилотный проект начинаем размещать свои ценные бумаги на фондовой бирже. Соответственно, вот доступ Доступ по реализации, по покупке государственных ценных бумаг будет проводить в более упрощенном виде через фондовую биржу. Я хотел в данном случае еще отметить о том, что государственные ценные бумаги являются ликвидным, высоколиквидным элементом. То есть в данном случае получается, что бюджет государства гарантирует возврат этих значит средств, которые были вложены в ККВ, с учетом купонной ставки и э, с учетом других э, нюансов. В этой связи, э, вот, э, и также мы рассматриваем вопросы сейчас о выпуске ценных бумаг и размещении уже ну, на более широкую аудиторию. Более того, мы сейчас рассматриваем вопросы по размещению ценных бумаг, э, чтобы они были гибче, то есть годовые рассматриваем, полугодовые э, наши ценные бумаги. И еще раз все повторить, это государство, есть, и э, оно гарантирует возврат этих средств через бюджет. То есть в бюджете оно уже предусмотрено. Э, в части, э, хотел один вопрос вот, по, по вашему вопросу сказать, потому что, как я сказал, что внешний долг э, мы оплатили его полностью э, по итогам первого квартала и э, в полной мере и то есть у нас получается так что у нас есть свой график выплаты и предусматривается это бюджетом предусматр бюджетом мы предусматриваем расходы на там идет день в день минута в минуту когда мы должны будем заплатить э, своим, по, по своим внешним долгам оно выполняется в как я сказал уже в полной мере и э, я думаю, что мы, у нас задержек не будет по внешнему долгу. По заимствованию, о том, что сказали, мы опять можем зайти во внешний долг, у нас утвержден бюджет, утвержден на какую сумму мы должны сделать внешние заимствование. И согласно этого утвержденного бюджета мы идет заимствование этих внешних долгов. Идет. Но хотел отметить, о том, что это достаточно долгий процесс, Например, те средства, которые мы сейчас получаем, скажем, со всемирного банка на поддержку, уже мы сейчас переходим на, целевые, на целевое финансирование, там, скажем, на поддержку сельского хозяйства или другие направления и так далее. Эти переговоры уже велись 2-3 год, года тому назад. И то есть после согласования двух сторон, после ратификации всех этих документов, мы видим эти деньги только через 2-3 года после начала этого процесса. То есть, соответственно, как вы знаете, когда бюджет мы утверждаем, мы утверждаем его на текущий год и прогноз на два следующих года. То есть на сегодняшний день у нас утвержден бюджет 2023 -го года и прогнозный показатель 2024-2025 годов. И уже, и уже мы на сегодняшний день, вот у нас вот управление бюджетной политики, мои коллеги сидят, они уже начинают прогнозировать на, на, на более длительный срок в части, вот даже вот по привлечению внешнего долга. Я думаю, что я ответил наш вопрос. В прошлом году планировали создать районники ниши и говорили, что таким образом хотят вот эти стимулирующие гранты для. говорят, что раньше, как было, до сих пор были, говорят, что они самые такие опытные, на в начале года приходят, пишут проекты и вот эти основные суммы они все забирают, они опытные, а на они как бы остаются без этих денег, ну и все время, и мы же тоже из-за этого хотели садить, чтобы все равномерно было отвечать. В Илханча были, в Илханча, в Илханча, в чтобы всем равномерно В отношении стимулирующих и выравнивающих грантов. То есть это политика государства в части того, что по выравнивающим грантам. Гражданин, житель Чомалайского района или Асуйского района, он такой же гражданин, как и житель Первомайского района. То есть доступ к гарантированным государственным услугам должен быть у всех одинаковый. Соответственно, делаются выравнивающие гранты. Сейчас мой коллега сейчас чуть попозже скажет, он даст а он он точно, не он точно. Нет, нет, точные суммы. Я, там точная сумма. Я хочу сказать о самой, о самой политике вот, в данном случае. По э, э, грантам, которые вот, идет на финансирование строительства. Это достаточно тоже долгий процесс, но он идет. Например, э, вот те гранты, которые будет получать э, в этом году, они уже были разработаны в прошлом году их утверждает, рассматривает на уровне района и потом приходит только на, на финансирование нам, то есть на республиканский бюджет. И это формируется в декабре, в декабре месяце года и идет финансирование уже с января там, и так далее. Я хотел однозначно сказать о том, что здесь вопросы... Скажем, опытный айлк или неопытный айл это на втором вопросе. Вопрос возникает такой, что насколько местное самоуправление готово и идет на строительство того или иного объекта. Безусловно, это, но на уровне софинансирования. То есть местные альные местные, местные граждане должны также внести свою лепту в строительство. То есть это небольшие, небольшие объекты, где-то порядка трех миллионов сомов, это ремонты школ, ремонты заборов, проведение света и так далее. И, так далее. То есть, и это достаточно, мы это, этому вопросу отдаем достаточно большие, большое внимание и проводим эту большую работу. По цифрам. Целевых, ой, относительно вопроса сперва отвечу по стимулирующим грантам. У нас в бюджете на 2023 год заложено 800 миллионов сомов, 800 миллионов сомов. И как вы сами знаете, есть соответствующее постановление, соответствующий порядок, в соответствии с которым выделяются данные, данные стимулирующие гранты. То есть есть соответствующий порядок, есть соответствующий отбор. Это все решается там на местах, 800 миллионов. По целевым трансфертам бюджете на 2023 год предусмотрено по целевым трансфертам 3 миллиарда 400 миллионов сомов, и по выравнивающим трансфертам. Выравнивающим выравнивающие трансферты, как вы знаете, выделяются тем органам местного управления с низким доходным потенциалом. На выравнивающий трансферт у нас предусмотрено 3 миллиарда 98 миллионов сомов. То есть это средства будут направлены именно э, исключительно для тех органов местного управления с соответствующим э, доходным потенциалом. Шундамы Нигезинде пара карцеланд берилит стимул, стимулирующие гранты шунда э, а, да, шундамы из-за министр что Босменин министерский кабинету как Это возьмите, Вот сюда. его больше нет. Нет лучше. Нет,